Природа этой реальности такова, что она проявляет человеку, по сути, то, что он сам творит. То есть окружающая реальность обладает самосущим аспектом, неотделенным от индивидуального сознания. Индивидуальное сознание есть всего лишь фокус восприятия этой реальности, фокус восприятия. В то время, когда суть индивидуального сознания – это вся реальность, и это не раздельно связанные механизмы, механизм единый того, как ты это воспринимаешь через себя и того, что ты воспринимаешь. И именно здесь мы говорим о, об ответственности за творение, потому что люди недооценивают, насколько глубоким, и мощным потенциалом они обладают, будучи всем сознанием, просто смотрящим на этот мир через индивидуальность. И кажется, что эта связь утеряна только потому, что люди потеряли контроль над своим мышлением, над тем, что они осознают. над тем, что они творят силой своего сознания, потеряли контроль, потому что потеряли силу своего внимания, потеряли внутреннюю силу, чтобы уметь и мочь направлять свое внимание, будучи как вот эту вот силу которая неразрывно связана со всем этим творением. Именно поэтому очень важно человеку понимать, насколько в действительности очень эм, не не то чтобы ответственность, а насколько он действительно может творить свою жизнь, насколько это в его, в его силе. Потому что, с одной стороны, мы можем говорить о том, что э, мы всего лишь наблюдатели, и, в общем, так и есть. Но это всего лишь одна грань. Многогранные истины. И знание одной грани — это э -э и есть невежество. Когда мы знаем только одну грань из всех существующих. Когда перед человеком открываются все больше и больше граней, тогда мы можем говорить о приближении к истине. Потому что истина сама по себе, она включает огромнейший спектр знаний, огромнейший спектр возможных э аспектов восприятия. И когда человек упирается только в один из этих аспектов, он фактически сам себя загоняет в тупик потому что мы, конечно, можем быть э смиренными наблюдателями этой жизни, но насколько это смирение может сделать человека счастливым, если он… Э будет чувствовать себя на обочине, зная, какой потенциал в нем на самом деле заложен. И здесь как раз речь о том, что вплоть до э, реализации самого высокого аспекта индивидуального сознания, когда мы говорим о слиянии с абсолютной реальностью, речь в том числе идет и о внутреннем импульсе, который и порождает это слияние. Здесь с одной стороны мы можем говорить о том, что это абсолютная милость, но с другой стороны человек должен понимать, что он и есть эта милость. Потому что когда человек зацикливается на том, что есть Внешний мир, который сам по себе абсолютен, идеален, да, пусть там эм, понимает, что этот внешний мир наделен неким разумным аспектом, но до тех пор, пока человек будет ждать исключительно высшую внешнюю милость, эта самая милость будет до него очень долго идти потому что он как раз и есть часть аспекта этого.